есть на большое количество людей закрытых с точки зрения врача нам гораздо лучше троечники нежели отличники угу. потому что отличники идут в теорию часто в преподавание там и так далее и так далее Но, да да да то есть и нам нужны люди неспокойные которые не всегда довольны системой Потому что есть люди, которым выгодно, они выгодно устроились в системе. Ну, например, сейчас же есть вот эти блага, когда человек переехал из одного города в другой, и ему какие-то плюшки еще капают, там, деньги какие-то, да? И ему лишь бы пристроиться там, не обязательно быть там сильно эффективным. Или еще вторая работа. Хотя бы остаться на месте, чтобы не уволили, комфортно пристроиться, выписывать все как надо, чтобы служить начальству на начальство и так далее. А мне нравятся люди, которые неспокойные. Они разбираются, их задача быть эффективным для пациента, чтобы у него результат был, чтобы это с этой миомой справиться, да? чтобы это там, там, кандида или что-то еще, она ушла, там, не просто там, попить там, таблетки она, там, на чуть-чуть, а чтобы оно действительно ушло, чтобы человек мог забеременеть. То есть, вот, когда человек неспокойный, доводит этого пациента до конца. Вот такие люди нам нужны. То есть это неспокойные люди. И вот за такими мы идем охоту. охоту. Охоту. Да. Мы с ними встречаемся, мы с ними разговариваем по 10 раз, мы их угощаем продуктом, мы их знакомим с другими врачами, мы им делаем какие-то особенные предложения, мы их угощаем продуктом, мы им даем почитать. Да, они особо важные, потому что они действительно лучше, чем простой врач, который получает просто деньги и чуть-чуть вот лишь бы пристроиться. А это люди, которые стараются доп. образование получить, вот какие-то вещи читают. То есть вот, вот, вот таких людей нужно прямо искать. По рекомендации, они лезут в разных сферах: гинекология, урология, там анестезиологи есть, там классные, там и так далее, и так далее. То есть просто надо именно смотреть. И тут задача просто найти такого человека и понять, что я его аккуратно доведу до результата. Просто для себя принять, что я с ним не просто сегодня. Нужен зашоренный. Это просто первая реакция всегда такая. Первая реакция такая. Ну уже в Петрозаводске, мне кажется, что быть зашоренным по отношению к НСПИ это невежественно, потому что, ну, скажем так, столько людей уже получило результат, и показали их врачу, и многие врачи уже были тыкнуты носом, что они неправы. Многие здесь врачи, сотни врачей, я думаю, которые были тыкнуты носом. Да. Мы уже. уже ткнули носом да. вот, э, да, врача, да, что, да. Что, что он дал вам неправильную схему, что НСПИ дало результат. Да, да, NSP вот, да. то есть, то есть люди знают это, им по большому счету где-то там пару раз было, <смех>, должно было бы быть стыдно, вот, но за свою зарплату она им может быть держится, и они не хотят. То есть это даже не заширенность, это страх определенный к чему-то новому. Ну, естественно, в НСП нужно разбираться. Это должен быть интерес. Вот. И вы можете говорить с людьми, что включая, что я разобралась в этом, да, и что есть э, НСП-шные добавки, которые мощнее, чем э, препараты. Они добавки, сертифицированы как БАДы, но при этом они мощнее, чем препараты. А, то есть, а, там тот же самый торжестан, да, и наш Дикий Ямс, то есть, состав, да, а, там, Индолин и Индолтрикарбинол, да, и Лецитин, да, то есть, все эти продукты уступают НСП... Эзим и протаза плюс. да, То есть это вообще разные по мощности продукты. Да. При этом э, все то, это препараты хорошие, да. да, хорошие действительно препараты, а все это более мощные, но добавки. Они не всегда, кстати, хорошие. А, Фассификат. О... Фальсификат, ну, про аптеки говорим, да, да сейчас. Да, но даже если убрать этот фактор, даже если убрать этот фактор, мы берем идеальный на идеальный. что что и NSP нет подделок, ну, NSP <смех>, понятно, что нет подделок. Mm -hmm. Ну, и, и вот этого добра, что нет подделок. Да, допустим, мы говорим хорошую, сравним с адекватностью. Понятно, что есть еще половина... Эта водичка нам <смех> попить, да, я тоже хочу. Эт, половина примерно это может, можно потерять на неоригинальности, mm -hmm. да, скажем так, на красивые упаковки, которые изготовили специально под подделку. Действительно, это есть с врачами я стараюсь просто диалог вести, потому что они такие же люди, как и, как и обычные люди, у них такие же есть проблемы со здоровьем. И вам легче будет с ними разговаривать, так как у вас есть медицинское образование, да, как доктора и некий авторитет, что я в этом разобралась, то есть ты разберись тоже. Да, давай как бы по-человечески, что я в ну, я специалист своего дела, вот я разобралась, я в это точно ну, не хотела верить, потому что ну, как бы, смысл, если есть да, там двойное слепое исследование, там, это, да, препарат, там стандарт, стандартизация -то, да, и тут БАД, который распространяют люди, которые ничего в медицине вообще не понимают. Но я поняла, что производство этих БАДов более э, качественное, чем производство того, что я выписывал своим пациентам. Вот, я тебя тоже хочу к этому призвать, чтобы ты тоже это услышал. Обрати на это внимание, я тебе дам почитать, я тебя угощу своими продуктами. Я выделю на это денег, чтобы угостить тебе несколько позиций. Давай подтянем твое здоровье, если тебе понравится, ты будешь с этим работать. Здесь можно не только выписывать рецепты, здесь есть много... Вариантные... Многоходовка. Многоходовка, да. Здесь можно после работы встречаться с людьми, иметь дополнительный консультативный прием, кто мешает, правильно? Пожалуйста, зарабатывай на консультациях а, только за.